Детали, вторая деталь корпус, корпус самого цилиндрического колеса, корпус сложной формы. Здесь вот есть такой замечательный вырез для облегчения конструкции, посадочное место под бандаж, и высверленные отверстия на глубину для того, чтобы прикрепить. Крышку колеса. Создаем новый документ. На виде. Справа. Рисуем эскиз. Размеры. К сожалению неизвестны. Поэтому будем рисовать так на глазок. Суим осевую. Линию. И рисуем вот этот вот. Сложный контур. посадочное место под бандаж и вот таким вот образом ну, чисто теоретически можно узнать вот этот размер от осевой линии до посадочного места под подшипник. Подшипник 205. Я поискал в интернете. Внутренний диаметр у него 25. А наружний 52 мм. Ширина 15 мм. То есть примерно мы можем судить, что вот это вот расстояние будет равняться примерно вот столько 26 миллиметров, а внутренний я напомню 25, то есть ось у нас должна быть ну 24 и 8 наверное где-то так 24,9. и 9, а, наружный Диаметр колеса нам, к сожалению, неизвестен. Известно только общий габарит 130 миллиметров. Давайте поставим примерно 130, деленное на 2 у нас получилось 65. Но тут мы уже явно в этот не вписываемся в такие пропорции, которые нам заданы на сборочном чертеже. Уже который раз <coughs> сталкиваюсь с тем, что на сборочном чертеже ты видишь одни пропорции, когда начинаешь прорисовывать по детали сборку, то либо размеры убегают, либо не получается наверное, сделать так, как показано на чертеже, на сборочном. Ну, к вопросу, это, наверное, о компетентности, опять же, авторов. Хотя, мне кажется, товарищ Боголюбов должен был, конечно, проверить. Не знаю, не отчертить, конечно, все эти сборки, которые он предлагает в своем учебном пособии. Но все-таки как-то контролировать эти Вопросы. Ну вот, теперь придется опять, как в прошлый раз было с вентилем, опять придумывать размеры. Но уже здесь точно будет не 26, возьмем другой подшипник. Ну и здесь давайте поставим, ну, например, 60, потом, если что, вдруг изменим. Ничего страшного в этом нет. Так как здесь размеров все равно не было, поэтому ну не страшно. Чтобы у нас вот не убегал для тех, кто не знает. Вот такого вот у нас не было. Когда нам нужна такая полупрорезь. Вот здесь. вот, Мы три точки выделяем. Зажатой клавишей Ctrl. И ставим взаимосвязь вертикально. Таким образом. Так, здесь у нас небольшой выступ еще есть. Если можем вот так вот подрисовать. Эту часть отсечь, а эти две точки слить вот таким вот образом. Так, ну давайте придумывать размеры. Но ну, здесь давайте поставим не 20, а пятнадцать миллиметров. здесь но 8 миллиметров 5 так здесь какая-то прокладка из картона давайте здесь поставим 1 5 миллиметра радиус будет 6 миллиметров Здесь 10. Ну, колесо это у нас примерно не знаю сколько. Миллиметров 30, наверное. Хотя почему-то на виде сверху, то ли я что-то неправильно понимаю. 30 миллиметров. Мы должны видеть раз, два, три, 4 5 линий. А видим почему -то только одну. Хм. Ну ладно. Здесь поставим, ну, допустим, 25. Здесь также поставим для этой картонной прокладки полтора миллиметра. Так, что мы еще здесь не проставили? Вот этот вот размер. Здесь, допустим, будет 6 миллиметров. Здесь надо поменьше поставить. Здесь 10. Ну вот, что-то напридумали, эскиз у нас полностью определен. Ну, примерно вот такой вот, наверное, у нас будет профиль корпуса колеса. Ну, уж явно, конечно, не такой. Но если что-то вдруг потом, когда мы начнем собирать сборку, у нас убежит или не будет помещаться, то мы всегда сможем изменить размеры. Теперь применяем элемент, повернутая бабушка основания. И он нам рисует фантом. Щелкаем ОК. И вот такой вот у нас получилось колесико. Применяем материал, простая углеродистая сталь. Щелкаем сохранить. Здесь ставим 02, корпус. Щелкаем сохранить. Здесь у нас должно быть 8 отверстий под винт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, восемь отверстий с одной стороны. И, наверное, те же восемь отверстий с другой стороны. На вот этой вот плоскости, я так понимаю. Ставим линию. Ставим какой-то размер, 22 миллиметра, допустим. И, например, 6 миллиметров. Мм. Сягиваем ну, на 10 миллиметров, думаю, будет достаточно. То же самое делаем вот здесь вот с обратной стороны. Ставим какой-то здесь размер, например, 45 миллиметров. Также диаметр 6 миллиметров. Если будет нужно, мы его потом всегда сможем отправить, И также на 10 миллиметров. Так вот у нас получилось два отверстия. Да. И теперь простым э, круговым массивом их размножить. Для этого мы можем создать ось на справочной геометрии. Выбираем цилиндрическую поверхность. Выбираем круговый массив. Вокруг чего он будет строиться. И что нам нужно размножить? 8 штук. Щелкаем окей. Да, вот таким вот образом мы построили корпус колеса. Всем спасибо за просмотр. Жду вас в следующем видео.